Всем Киви, с вами Биви. Сегодняшний выпуск, как и предыдущий, опять тесно связан с темой времени, и она, как мне кажется, еще не раз будет мелькать в выпусках Зоны Заблуждения, ведь тема времени, как и само время, практически бесконечна. Итак, знаете ли вы, что в декабре 1902 года в Париже произошло одно из самых масштабных таинственных явлений всех времен, которые окутаны тайны и по сей день? Сегодня мы попробуем во всем этом разобраться. Дать ответы на многие вопросы и, возможно, даже поставим точку в деле о парижском сбое. Заваривай чаек, бери печеньки, ведь в ближайшие несколько минут тебе будет интересно. Добро пожаловать в новый выпуск Зоны заблуждения. Сегодня в выпуске ты узнаешь Что скрывает парижский сбой Как могла исчезнуть гравитация Кто такой темный просветитель И какое отношение к этому случаю Имеет Российская империя Начнем с истории 1902 год Париж В ночь с 29 на 30 декабря Произошло нечто странное И пугающее Во всем городе в одно и то же время, а именно в 1 час 5 минут, остановились все маятниковые часы. Время будто реально приостановилось. Вы можете подумать, что это фейк, но я бы не торопился. Ведь в этот же самый момент многие горожане почувствовали головные боли, тошноту. И головокружение. а некоторые люди, как утверждают различные источники, вообще падали в обморок. Более того, директор центральной парижской метеорологической станции заявил, что никаких атмосферных и природных аномалий, которые могли оказать такой эффект не только на одного человека, а на всех горожан, не наблюдалось. Примерно то же самое сказали и сейсмографы. Они заявили, что никаких колебаний земной поверхности замечено не было. Да и вообще, Париж это такое место, где землетрясения случаются достаточно редко. Но что тогда произошло в ту ночь? Что стало причиной этого явления? Или, может быть, кто? С тех пор историки, ученые выдвигали множество версий произошедшего. Давайте во всем этом разберемся. На что ученые в первую очередь обратили внимание? Остановились все часы города. Маятниковые. И лишь часам с пружинным механизмом было откровенно пофиг. Так, есть одна зацепка. Что могло остановить маятниковые часы и вообще как работают маятниковые часы? Наверное, многие из вас, даже если не знали, но понимают, что такого рода часы работают за счет нашей с вами планеты, за счет ее гравитации. Самый простой наглядный пример — грузик на этой веревке. Чего? Ну что нашел, что первая под руку попалось. Итак, грузик на этой веревке в момент своего движения постоянно притягивается к Земле и за счет своей силы тяжести и земной гравитации, естественно, создается вот такое вот движение. Также и с маятниковыми часами, и с их маятниковым механизмом. Давайте подумаем логически. У нас есть грузик, который под силой тяжести и земной гравитации создает колебательное движение туда-сюда. И что его может остановить? Что этому движению может помешать? Очевидно, либо отсутствие грузика или остановка маятника, или отсутствие силы тяжести и, следовательно, гравитационной силы нашей планеты. Из этих двух вариантов самый реальный остается первый. Но тогда очень странный случай получается. Это что, все жители города одновременно взяли и остановили свои маятниковые часы? Это что за акция такая масштабная? Это что, пранк? А теперь давайте рассмотрим второй вариант. Именно в этой точке, именно в Париже, именно в это время у Земли пропала гравитация. Да что ты, черт побери, такое несешь? Примерно так сейчас отреагировал какой-нибудь человек, разбирающийся в науке, на мое высказывание. Да и я бы сам так отреагировал, если бы не разобрался в деталях этого дела. Чтобы доказать эту сумасшедшую теорию, нужен достаточно весомый аргумент. Знакомьтесь, маятниковый босс, авторитет и настоящий батя-колебатя. -батя, маятник Фуко. Ай, лю... Что в ту ночь произошло с маятником Фуко? Ничего. Стоп! Так можно было считать до 1998 года. Именно в тот год за дело взялся французский журналист Жак Лемье. В ходе своего расследования он узнал, что в ту ночь с 29 на 30 декабря 1902 года в Парижском Пантеоне дежурил некто Клод Рандо. Лемье предположил, что за эти 96 лет данный тип мог умереть, и поэтому он нашел его внучку и решил спросить о том явлении. Типа, мало ли она знает. И она, о боже, вспомнила, что дед ей рассказывал о необычном поведении маятников ту ночь. Он постоянно менял амплитуду колебаний и даже в некоторые моменты останавливался, но в момент остановки дед, по словам его внучки, не видел. Попахивает пиз Враньем. Ну вот еще один факт, Рандо внес данное наблюдение в журнал наблюдений и, о боже, его вырвали из журнала и вместо него вклеили другой, где написали, что в принципе все прошло как обычно без происшествий. Звучит как настоящая теория заговора. Согласитесь, тут вам и невероятная история, передавшаяся в деталях из уст уста, и неопровержимое доказательства, которое некто таинственный впоследствии уничтожил. Но не будем делать поспешных выводов, ведь маятник Фуко, как и десятки других маятников в городе, реально могли остановиться. Как? Ведь не может же гравитация исчезнуть? Нет, не может. Зато что-то другое может помешать. Например, магнитное поле. Тут версий не так много, от солнечной активности до экспериментов Николы Теслы, но все это разрушается одним лишь фактом, никаких аномалий не наблюдалось. Есть еще одна версия, некоторые утверждают, что именно в ту ночь в районе Парижа Землю насквозь пронзила миниатюрная нейтронная звезда. Объяснять что это не вижу смысла, ведь я сам не понял. Но будем считать, что это пипец какой сгусток энергии. Но эта теория разрушается в два шага. Во-первых, такое скопление энергии в маленьком относительно Парижа размере, но представьте, Париж это всего лишь какая-то микроскопическая точка на глобусе. И вот такая карликовая нейтронная звезда могла вообще расхреначить нашу планету. Во-вторых, Сторонники данной теории утверждают, что звезда пронзила Землю насквозь, но почему-то кроме как в Париже, нигде больше такого явления не наблюдалось. Но если мы не можем объяснить эту теорию исходя из наших человеческих знаний, быть может дело в нечеловеческих знаниях. Да, я сейчас про инопланетян, и такая теория есть. И она звучала бы глупо, если бы не один случай, произошедший в Калифорнии в 2013 году. Дело в том, что вблизи города Саллинас в Калифорнии на местном поле появился загадочный рисунок. Эксперты выяснили, что в центре данного рисунка некоторые послания, зашифрованные шрифтом Брайля. Расшифровка удивила. В данном сообщении было зашифровано несколько раз число 192. Похоже на 1902 год и 12 месяц. Но что самое удивительное, рисунок на поле появился 30-го Декабря. Прям как тот случай в Париже. Все это могло показаться чушью собачьей, но Жак Лемье, тот самый журналист, который вел расследование в 1998 году, выяснил, что в ту ночь в небе над Парижем был зафиксирован неизвестный объект в виде большого темно-багрового шара, который пересек столицу Франции с юго-востока на северо-запад. Информация об этом была в парижских газетах, как говорит источник, но я этого не нашел. Но давайте будем реалистами. Главные по рисункам на полях — это ребята из Circle Makers, у которых есть даже свой сайт, где опубликованы видеоотчеты со всех их творений. Вполне возможно, что кто-то вдохновился их творчеством, и рисунок 2013 года в Калифорнии — дело рук человека. Кстати, об источниках. История о Парижском сбое достаточно размыта, и я решил пойти от обратного и найти ее первый источник. Пути привели меня к различным форумам и сайтам, которые датируются 2013-14 годами. Весьма странно, при условии того, что произошедшее случилось аж в 1902 году. Но все эти форумы и сайты словно под копирку писали одно и то же. И все они упоминали некий российский журнал «Вестник знания» в одном из выпусков которого и был описан данный случай. К слову, данный выпуск датируется февралем 1903 года. То есть этот журнал в числе первых, или, возможно, даже самый первый, описал этот случай. Итак, я решил проверить эту информацию, но в интернете данный выпуск не нашел. Поэтому что? Я решил найти его в физическом обличии. В процессе поиска я выяснил, что выпуск, который я ищу, является первым выпуском данного журнала в принципе. Что наталкивало на некоторые мысли. Я также узнал, что оригинал находится на родине, в РГПУ имени Герцена, а это Санкт-Петербург. Но что меня обрадовало, так это возможность удаленного доступа прямо из библиотеки возле моего дома. Я, не задумываясь, быстро пошел туда, и сейчас, ребят, будет прям эксклюзив. Статья про случай в Париже действительно есть в данном выпуске журнала, и называется она «Максимально громкая». Странное явление. Там все описывается так же, как и говорили интернет-источники. Но! Авторам этих статей стоило бы обратить внимание, так сказать, на рядом стоящие со странным явлением статьи журнала Вестник Знания. Среди них статья «Вращается ли Земля?» «Лунные каналы и растительность на нашем спутнике». И все это буквально в нескольких страницах от странного явления. Да, странно. Кроме того, создателя журнала Вильгельма Битнера всеми известный корней Чуковский называл темным просветителем. Почему? Чуковский упоминал журнал «Вестник знания». Он заметил, что в приложении к журналу Битнера были различные брошюрки, руководство по самообразованию, а также письма подписчиков. Чуковский сравнивал это с некой сектой. К слову, подписчики данного журнала через письма могли даже знакомиться друг с другом, такое подобие современного паблика с комментариями. Более того, Битнер с помощью всего этого мог собирать с подписчиков деньги на строительство тех же самых читательских домов и своей жизни, конечно же. Поэтому шокирующая статья в первом же выпуске нового журнала должна была привлечь много читателей. Так что же, эта история фейк? Чтобы окончательно ответить на этот вопрос, я обратился к англоязычному интернету. Удивительно, но на их форумах и сайтах тоже есть информация о парижском сбое, только она опубликована немного позже относительно информации на наших русскоязычных сайтах. Говорилось там все примерно то же самое, упоминался наш любимый журнал «Вестник знания». Также парижская ретро-новость дошла и до Netflix, что в одном из выпусков передачи «Топ-10 секретов и тайн» об этом рассказали на куда более широкое. Аудиторию. Но что скажут сами французы? Порывшись немного во французском сегменте интернета, я узнал, что уже кто-то задавал такой вопрос парижанам, на что был получен короткий ответ... Нет. Ну что ж, я думаю, что в этой истории можно поставить точку. Итог. Парижский сбой. Фейк. Знаете, в мире полно непроверенной информации, которая впоследствии может оказаться либо совершенно искаженной, либо и вовсе фейком. И среди этого мусора очень легко заблудиться. Поэтому не верьте всему подряд, тщательно проверяйте информацию и выходите уже из зоны заблуждения. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк, а также поделитесь этим выпуском, ведь я над ним неимоверно старался. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был ваш покорный слуга Биви. Всем пока!